Привет аудитория! 22 января в воскресенье пройдет 275 номерной турнир UFC. В нем будут два боя за титул. Будет турнир достаточно интересный, я думаю, рекомендую к просмотру. Ну и на очереди у нас бой основного карта турнира в женской весовой категории, в величайшей весовой категории в женском росте между Джессикой Эндраде и Лорен Мерфи. Лорен Мерфи 39-летний боец из США. В профессионалах она провела 22 боя, 16 из которых одержала победы. Является она преимущественно борцом ударного стиля, имеет тяжелый панч. Есть неплохие навыки в борьбе, которые могут сработать с низковой бойцами в этом аспекте. Но в основном она их использует а, для защиты от тейкдауна, что в принципе у нее неплохо получается. Из плюсов можно ответить неплохую выносливость Лорен, что позволяет Мерфи... А, Выкидывать, Хоть не сказать, что техничных ударов, но большое количество забоев. Уровень позиции у Мерфи вроде бы как неплохой, но более мастеровительным соперником она, в принципе, проигрывала. Предпоследний бой проиграла в одну калитку Валентине Шевченке. Да и на самом титульник она пролезла, победив малоизвестную Шакирову и сплитом, пройдя Джану Вуд. Джана Вуд и Мара Барелла это два более менее значимых имени среди скальпов Мерфи. В крайнем бою победила Мишу Тейт, защищавшись от навязчивой борьбы и полностью деклассировав ее стойки. Джессика Андрада, 31-летний боец из Бразилии, в профессионалах провела 32 боя, 23 из которых одержала победы. Универсальный боец, хороша в борьбе и партере, неплохо себя чувствует в стойке, обладает нокаутирующим ударом. Физически это развитый и мощный боец, что сглаживает на недостатки в технике. Имеется у Андрада хорошее кардио, но есть недостаток, короткие конечности. Практически всем соперникам Джессика проигрывает в антропометрии. За свою карьеру успела побывать чемпионка UFC в первой величайшей категории, ярко нокаутировала тогдашнюю чемпионку Роусон Майуна с редким слэмом, но в первой же защите проиграла китайскому бойцу Вэлли Джан в первом раунде нокаутом. После Джессика решила попробовать себя на категорию выше. Вышла на титульный бой Шевченко, которая проиграла техническим нокаутом во втором раунде. Андрадо опытный боец, в послужном списке имеется сильная позиция, с которой бразильянка достаточно неплохо справляется. Проблемы Джессики доставляют именно топовые ударницы, чемпионы своих весовых категорий. Позицию которой не хватает опыта, где-то навыков Андрадо щелкает как орешки. Тропометрия преимущество будет на стороне Мерфи. Размах рук больше на 13 сантиметров, рост выше на 9 сантиметров и размах ног больше на 8 сантиметров. В принципе, Джессики не привыкать к таким показателям, поэтому вряд ли это станет большой проблемой. Также Мерфи не называть высокоуровневым ударником или борцом, поэтому я тут вообще не вижу проблем для бразильянки. Разница в возрасте составляет 8 лет, что также в пользу Джессики. Будет играть. Лорен будет работать в стойке, выкидывать много ударов, стараться перебивать на дистанции, пытаться забрать бой по очкам. Но Джессика взрывной, и мощный боец, умеет быстро сокращать дистанцию, а в ближнем бою умеет достаточно навыков закончить бой досрочно, начиная от мощных панчей, заканчивая высоким уровнем джиу-джитсу. На стороне Джессики также будет играть домашние стены родной Бразилии, где будет проходить турнир. Но Мерфи достаточно крепкий боец, это мы знаем, это мы видели. И не считая бой с Шевченкой, где она проиграла в четвертом раунде, она не проигрывала досрочно в принципе. Я в этом бою присмотрюсь, конечно, к победе Андрады решением. Можно присмотреться на тотал вот, больше полтора, дают коэффициент 1,6, что в принципе